Все эти два вопроса сводятся к присутствию здесь магических орденов. Только первый слушатель задал вопрос с точки зрения пользы от этих орденов, а второй слушатель подразумевает под этим делом ну, несомненнейший вред. Ну, давайте разбираться с этим вопросом. Интересные, да? периодически поступают подобного рода вопросы. Ну, всякого разного рода конспирологических версий на эту тему. Я думаю, что тут интернет вам в помощь, YouTube этими фильмами набит. И, может быть, конечно, можно относиться к этому делу с определенным скепсисом, но все-таки надо помнить, да, что в нашем народе, например, есть такое выражение, как дыма без огня не бывает. Народ зря не скажет. Значит, значит что-то что все-таки в этом деле есть. Давайте будем разбираться подробно. С терминологии, конечно же, начнем. Что есть магические ордена, как они формируются, где они находятся, кто туда входит и какие правила существования их здесь. Изначально магическим орденом называется совокупность, сознаний людей собранных по определенному, по определенному правилу, по определенной формуле таким образом, что все они друг с другом в совокупности добавляют друг друга до целого и сами представляют собой целостность, единицу. Но есть одно условие. Их сознание должно жить не в мире нашего подлунного царства оно должно быть выше необходимостей проводить здесь какие-либо социальные задачи, связанные с собственной выгодой или с собственной властью, что суть одно, в общем-то тоже выгода. Даже если определенные, обоснования внутренней морали этого общества будут говорить о том, что нам выгода нужна исключительно для того, чтобы мы могли быть, какие быть сильными. Но если нам что-либо невыгодно, мы сильными не будем, поэтому мы делать ничего не станем, это не магический орден и не магическое сообщество, это организация совокупностью людей, которые представляют собой некую эгрегориальную структуру, а любая эгрегориальная структура всегда создается под какую-то цель и задачу. У магического ордена цель и задача не может быть конечной. То есть она не может быть сформулирована в плане конечности. Она может быть описывать процессы, но ни в коем случае не результат. Для того, чтобы мы это увидели, нам надо с вами сейчас посмотреть на схему трех кругов. Давайте на нее глянем, я попрошу вывести ее сейчас на экран. Мы с вами видим три круга, три системы. Каждый круг находится в другом, в другом, это как матрешка, да? одно в другом, одно в другом. По сути, каждый из них самостоятелен, но при, в своем конечном предназначении, но при этом при всем существование друг в друге встраивает определенные правила, правила взаимодействия внутри этих систем. Для того, кто видит эту картинку первый раз или не, не знает каким образом с ней взаимодействовать, я попробую сейчас ее более или менее описать. Первооснов внутреннего круга- жизнь, смерть, любовь, ненависть- это границы мира, в котором живет человеческое сознание. Как правило, никуда дальше оно не выходит. Время опытности, осознаваемой опытности у него укладывается в между первоосновами жизни и смерть, то есть в рамке отрезанного времени. И время для этого человека, для такого человека почти всегда дискретно, то есть ничего не было до его рождения и, как правило, ничего не будет после, потому что есть глубокое убеждение внутреннее, не подтвержденное опытом, что после смерти. Либо произойдет что-то очень ужасное, либо вообще ничего не произойдет, то есть все, все закончится. Если человек религиозен, его немножечко как бы под, под, подогревает своя собственная вера, но опять же, если эта вера есть, а нет просто знания на уровне догматов, но в знание не обязательно верить. Да? Вот, поэтому здесь, что называется внутреннее мировоззрение, зависит. Любовь и ненависть ⁇ это две силы, которыми человек соизмеряет качество своей жизни. Как правило, термины добро и зло они здесь не употребляются, потому что для человеческого разума они достаточно абстрактны. А вот любовь и ненависть ⁇ они очень даже конкретны, они очень даже предметны. Их можно пощупать, их можно описать, их можно выразить словами. А то, что можно выразить словами, для человека есть реальность. То, что выразить словами нельзя, это и реальность. Здесь все очень просто. А человек, который находится внутри этого круга, к магии не имеет никакого отношения, он лишь является либо инструментом для каких-либо производимых здесь действий, либо же в лучшем случае да, сам начинает что-то там себе практиковать типа колдовство, но очень ограничено в очень узких рамках, и, как правило, такие действия, магические действия выходят для него по очень и очень дорогой цене. Бывают исключения, но эти исключения мы сейчас не рассматриваем, мы рассматриваем как бы статистику. Есть второй круг, второй круг, который, в котором люди своим сознанием не живут, потому что в этом мире живут играми. Это эгрегориальное поле управленцев, так сказать, всей вот этой вот пасты. Как, как пастух, который сгоняет стадо во внутренний круг, как собака, которая бегает вокруг этого стада, и не дает ему рассыпаться. Вот это вот пастух внутри паства. И вот пастухи могут объединяться, скажем так, в профсоюзы пастухов. То есть это как раз и называется некий орден. Но пока перед ними стоит задача управления, они могут только так называться. На самом деле никаким орденом они не являются, а обзывать они себя могут как угодно. Это их личное, глубоко индивидуальное дело. Любой, любая магия начинается только с третьего круга. Поэтому если мы говорим о магическом ордене, то он может образоваться только на третьем круге. Но на третьем круге, в первоосновах свет, тьма, порядок и хаос, нет никакого элемента, который отвечает за мораль, потому что вся мораль осталась на втором круге, добро, зло, традиция, свобода. А это значит, что здесь не может быть ничего, что, во-первых, имело бы конечную форму, а во-вторых, чтобы оно каким-то образом давало окраску, то есть разграничивало себя, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно и на этом уровне никаких социальных задач не стоит перед собранием людей, которые объединяются в магический орден. Поэтому если это орден магический, он может существовать только на третьем круге. Если это орден мистический, оккультный, религиозный, он может существовать только на втором круге. Существование на втором круге помогает достигать власти, помогает достигать определенных задач, в том числе и финансовых, в том числе и каких-либо еще, возможно, политических. Но это никогда не магия. Никогда не магия. Магия, происходящая на третьем круге, никогда не поставит перед собой, просто не сможет. Там нет таких понятий, нет таких норм. В плане конечного результата мораль, этика, власть, деньги, управление и что-либо еще, имеющее отношение только к человеческому миру и упирающееся своим интересом только в эту собрание овец внутри круга, вот на этом уровне, на уровне действительно магических орденов такого не существует. Потому что если оно начинает появляться, она автоматически переходит, эта структура, эта организация вместе с сознанием переходит на второй круг и становится эгрегором. Эгрегором, на которого распространяются все правила эгрегориальной конкурентной борьбы. Он становится организацией. И тогда любая другая организация подобного рода имеет право объявить ему войну, она имеет его убить, право убить, поглотить, провести определенный захват, и так оно всегда в и бывает, эгрегориальную систему ведут войнушку бесконечную. бесконечную. Чтобы не попасть под эту раздачу, надо как бы с, с, с этого поля игры уходить. А с этого поля игры уходить, это значит полностью отрешиться от любого социального контакта с миром. Потому что магия она занимается не только интересами людей. Магия занимается интересами мира, а он населен не только людьми. И если маг этого не понимает, это не маг. Это религиозный деятель, это жрец, это оккультист, не знаю, это да, в конечном итоге шарлатан, но не маг. Почему так происходит? Теперь, чтобы вы понимали саму механику процесса. Начиная со второго круга, Сознания, которые поднимаются до уровня магии, то есть выходят на третий круг бытия, имеют возможности представлять собой целостность ну без обязательного присутствия еще кого-то рядом с собой. то есть Сама магия дополняет их до целого. У них нет нужды ни в паре, как спросила коллега, ни в коллективе, поэтому на первый Вопрос, ответ мой вам будет такой. Если магу нужна пара, это не маг. Декси. Маг, он сам по себе всегда самодостаточное существо. В нем есть все. И если ему нужен кто-то, значит в нем чего-то нет. Чего-то ему не хватает. А это говорит о том, что магии в нем нет. И уж тем более, если ему нужен коллектив для этих действий. Поэтому маги если, третьего круга, самого крайнего, если и объединяются в ордена, то только, ну скажем так, это даже орденом, наверное, назвать нельзя. Они объединяются в систему. Систему, которая разрабатывает какой-либо какой проект, и разработка этого проекта достигается определенных результатов, формируется определенная эгрегориальная среда, отрабатываются какие-то определенные задачи. Но никогда никакой маг, формируя подобный проект и участвуя в подобном проекте, не будет ставить перед собой вопрос, а что я с этого получу. Нет. То есть свое личное, личное интерес не рассматривается в принципе никогда. Ну никогда, так не стоит вопрос. Как только начинают вопрос, что я с этого получу, какую иерархическую позицию в ордене я займу, что мне надо сделать, чтобы эта иерархическая позиция была повыше, да, как бы мне достичь какого-то определенного градуса, кого подсидеть, кого убить, там, кого подмазать, это организация, это не орден. Находясь на этом уровне сознания, на уровне эгрегориального слоя, на уровне второго слоя, эгрегоры могут уже имеют совершенно различные механизмы, каким образом создавать общности. Но никогда они не будут добавлять до целого человека или еще какое-либо лицо, минуя, скажем так, всех других лиц. Эгрегоры заинтересованы в том, чтобы Организация состояла как минимум из двух человек, явно больше, чем одного. И вот здесь начинается как раз вопрос поиска пары, поиска единомышленника, потому что одно сознание, пусть даже стремящееся к магии, до магии не дотягивает. Не хватает целостности, не хватает бытийки, не хватает полноты. Ему нужен кто-то, с кем они по убеждениям сойдутся, по мотивам сойдутся сформируют определенную целостность, пусть на какое-то время достигнут определенных задач. В этом случае орден может фигурировать как магический, но все, кто его наполняет, нет. Понятно объяснила? Понятно почему? Да? То есть все сознания не целостные, но сам орден целостный. Вот орден, как магия, да, он будет фигурировать как бы на верхнем круге, на него уже будут обращать внимание. Но все, что его наполняет, нет. Ровно как ваше тело ⁇ это абсолютнейшая целостность, там есть все, что нужно для нормального функционирования, но никто не рассматривает отдельно как функциональный элемент от вас отдельный. Сердце, печень, легкий и прочий ливер. Да, он присутствует только потому, что есть вы. И в рамках этой целостности эти вещи важны. Но стоит только целостности быть разрушенной. Сразу все это перестает быть нужно. В, в магической системе приблизительно то же самое. Когда мы говорим о магии, да, о магии как, как о разуме, мы не всегда говорим о человеке, вот это, чтобы вы понимали. Да. Он может быть человеком, но может и не быть. Чтобы Человек сохранил свою человеческую природу и дошел до, до уровня мага, должно быть очень много в его сознании. И скорее всего первым, что придется пожертвовать, это необходимость иметь человеческую природу, потому что человеческая природа всегда нецелостна. Вы же не андрогин, который соединяет в себе мужское и женское свойство. Нет, вы либо мужчина, либо женщина. значит, Второй части вам не хватает. И сколько вы можете долго не рассказывать, вы гармонично внутри, развиваете свою психологическую компоненту, вторую, которой вам не хватает, но физиологически это все равно остается прежним. Поэтому пока есть физиологическая потребность. Да, присутствие в этом мире, чтобы дополнять себя до целого другими способами, здесь магия будет и очень и очень вторично. вторично. Вот. Поэтому люди, конечно, у людей нет другой возможности как подняться в магический ордена. При этом при всем еще раз повторяю, это не означает, что они являются магами. они являются некими адептами, участниками структуры частью целого, но ни в коем случае не самим целым. Через магический орден хорошо учиться не столько самим техникам, не, только, не столько самим знанием, сколько пониманию, почему эта структура является целостной. Все остальные члены, так сказать, команды, они как раз являются зеркалами того, чем не являешься ты. И на их фоне очень хорошо можно учиться, как бы вбирая в себя недостающие качества. Собственно говоря, ордена для, этого, для этих целей и нужны были бы когда-то. Но чем больше в ордене внутренних распри, чем больше внутреннего непонимания, чем меньше у них потребность обучаться друг у друга, тем менее сильным становится эгрегор, тем в большей степени вероятность он будет проигрывать остальным структурам, в том числе и религиозным. Вот так уже было когда-то, когда очень многие ордена, которые были сформированы, там, допустим, на заре христианства или в средневековую эпоху, искали возможности власти на живое обогащение. И тем самым проигрывали, проигрывали тем системам, которые этого уже достигли, Там же самому Ватикану, да, той же самой православной византийской э, церкви да, и так далее. Теперь, что касается вопроса относительно возможности магических орденов, структур и прочих-прочих конспиратологических версий влиять на э, Процессы, происходящие в человеческом мире. Ну, друзья мои, а зачем тогда они вообще нужны? Я имею в виду не магические ордена, а людей. Зачем тогда контактировать с миром людей магией, если не внедрять определенного рода инъекции, чтобы все ускорялось? Если человека оставить в покое, он вообще ничего делать не будет. Только будет ждать, когда пастух перегонит овцу на более сладкое поле, где еще траву не всю поели. Магия нужна для формирования определенного рода процессов. Для того, чтобы преодолеть инертность человеческого мышления, для того, чтобы развивались процессы, для того, чтобы развивалась цивилизация, для того, чтобы эгрегориальная система не занималась здесь внутренними войнами на своем уровне и стагнацией для всех остальных, для того, чтобы те же люди и прочие населяющие мир миры имели право жизни и не использовались системами эгрегориальными системами, которые дальше свои выгоды никогда не, не, не видят, не использовались как тупое пушечное мясо. Для того, чтобы одна раса не уничтожалась в угоду другой. Для того, чтобы все, что порождено природой, имело право выживать. Все детеныши должны выживать, в том числе и детеныши природы. Магия занимается разным. Есть маги прогрессоры, которые ускоряют развитие цивилизационных процессов. Есть маги-регрессоры, которые делают герметральное противоположное, есть маги, которые защищают природу, есть маги, которые защищают людей, у каждого много своих задач. Другое дело, что никогда никакой маг не делает это для себя. Если маги формируются в коллектив по этому поводу, то не потому что они должны дополнить друг друга до целого, а потому что у них сейчас есть общая задача, которую вместе решить правильнее, быстрее, интереснее, в зависимости от того, какая цель перед ним сейчас стоит. Чтобы хорошо понимать и видеть все эти процессы, надо отойти от привычной формы, которая, которая была взята из книг, из литературы, там, из кино. Да, и видеть в магах неких, неких каких-то теневых министров, да, каких-то странных существ, зеленых перчатках рядом с Гитлером, которые непонятно, непонятно что делают, но, в общем, которые лишают человека свободного разума. Это вовсе не так. Это вовсе не так. Все процессы идут тоньше, незримее. И любое вот это вот описание конспирологических, сюжетов, связанных с иллюминатами, с масонами, там, кто у нас там еще, там, с Это все описание эгрегориальных систем. Это все системы из второго круга. Это не магические системы, это оккультные системы. Другое дело, что за ними, безусловно, что-то стоит. Ну что, по мне пишет никакая конспирологическая версия. Чтобы не очень бояться всех этих процессов, помните, что магия система самодостаточна. Ее законы, они не приложены для всех, в том числе и законы жизни, в том числе и законы смерти, в том числе и законы существования всех рядом со всеми, в том числе и темпы развития. И ничего не случится здесь если это будет идти наперекор основным магическим законам и правилам, все же прочие проводят это знание в этот мир, даже если они думают, что они считают это, действуют самостоятельно. Все же прочие исполняют изначальное большое техническое задание, выданное на всех людей, на всех богов, на, всех, на все системы, на все времена. И поэтому беспокоиться о том, что есть некто, который является для, вашего, для вашей жизни и сознания пастухом, а вы не знаете, кто это, беспокоиться не надо. Вы смотрите не в ту сторону. Маги не пастухи. Пастухи как раз те самые, которые разбавляют этот мир, информации призвана отвлечь от чего-то более важного. А вот от чего вас отвлекают подобными бреднями, на этот вопрос вы должны ответить себе.